Итак, друзья, всем доброе утро. Сегодня лето в разгаре, и мы с вами видим, что потихонечку спадает волна коронавируса, но нас активненько подтягивают к тому, что будет новая волна. Конечно же, накручивают статистику, конечно же, заболевания есть, но оно не настолько устрашающими статистическими данными, как нам их предлагают. Поэтому мы прекрасно понимаем, что информационно-психологическая операция, четвертая власть, так называемая, выполняет свою работу в полной красе, вы прекрасно понимаете, что все куплено, людей раскачивают панику, у людей раскачивают страх. По статистике страхи по статистике, негативная информация быстрее распространяется, потому что у человека есть две части мозга, если условно говорить, это рептильный мозг, отвечающий за страх, страх животного, и страх, и часть мозга, отвечающая за так называемый неокортекс. Так вот, для того, чтобы неокортекс, отвечающий за развитие человека, отвечающий за то, чтобы человек становился сильным, уверенным, самостоятельным, самодостаточным, думающим. Такие люди не нужны, вы же прекрасно понимаете. А уж если эти люди будут выступать против системы, мы сами понимаем, что ну, нереально иметь больше, большое количество таких людей в системе. Поэтому их, как вы знаете, убивают, уничтожают, гнобят, травят, создают всевозможные условия для того, чтобы подвести разного рода сценарии. Кстати, кто не смотрел фильм «Плутовство», пожалуйста, посмотрите, для вас откроются глаза. Так вот, эти люди выполняют свои цели. У каждого человека есть мозг, который изначально рассчитан для того, чтобы он был счастлив. Создатель, который создал вот, вот нас таким уникальными, уже изначально задумал, так продумал систему, чтобы человек был, ну как в Библии написано, по образу и подобию, да, создал, создал себе этого человека. Как бы там ни было, Библия не Библия, но наука показывает, что нейронные э, сети, нейроны, после смерти в анатомках находят, паталогоанатомы вскрывают наши э, черепа, ну наши, того, кого вскрывают, и находят там огромные скопления нейронных клубков то есть неразмотанных клубков условно говоря не использованных при жизни потому что они не использованы а то потому что люди не знают потому что людей загоняют в страхе вы видели картинку с баранами которые я недавно выбрасывала у них нет своих целей так вот когда у людей нет своих целей друзья они выполняют цели других. И вот в этот особенный период, когда идет вторая волна, так называемая, которую нам навязывают, будет обычный грипп, будут обычные какие-то простудные заболевания, ну, конечно же, нам подкидывают в наши мозги, в наши головы неокрепшие мозги, подкидывают ту информацию, которая вызывает страх. И так называемый рептильный мозг включается И люди распространяют и в виде сообщений, и в виде фейков. Люди, кто-то умер действительно от коронавируса, ну или как, как нам преподносят, люди действительно всегда умирали от атипичной пневмонии, это было всегда, и этот вирус тоже был всегда, и вы это тоже знаете, в вам помощи, информации тот, кто ищет, тот находит подтверждающую его убеждением информацию. Так вот, развивают негативную информацию, дают нам пищу, чтобы люди были в страхе. И вот этот рептильный мозг, который есть у каждого из нас, я вам говорю, как психофизиолог, психотерапевт, как тренер личностного развития, уже столько лет работаю, уже более 20 лет я работаю в этой теме, и теорию, и практику, и людей, которые помогаю, и себе помогаю, и другим помогаю. Когда люди развивают эту часть мозга, неокортекс пользуется методиками, которые ну, уже проработаны они реально уже в практике жизни есть это методики, когда вы правильно и грамотно планируете свою жизнь, правильно и грамотно мечтаете дальше вы строите свою цель вам хочется больше зарабатывать? до сегодня просто невероятное количество денег лежит в интернете ну, просто невероятное количество. И чем больше мы живем, тем больше возможностей, тем больше прогресс дает нам э, вот эти э, способы быть счастливыми через благополучие в деньгах. Потому что без денег мы никто и зовут нас никак. Да? Ну, другое дело, что каждому нужно свое. Так вот, неокортекс – это та часть мозга. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо за вашу поддержку, за ваши смайлики, друзья. Инстаграм, э, как всегда, э, умнички, спасибо большое. Так вот, этот неокортекс есть в нашем мозге для того, чтобы люди становились людьми. Неокортекс — это та часть мозга, которая отвечает за развитие. Это та часть мозга, которая отвечает за стремление к Солнцу, к Богу, к лучшему. Но если вторая часть — это рептильный мозг. И вот этот рептильный мозг, на него и делаются всевозможные информационно-психологические операции — Полиптехнологи, э, психотехники, манипуляторы знают, как работать, чтобы люди э, больше, может быть, не от вируса уходили, а уходили больше от страха, от передачи информации другому. Потому что в мозге, смотрите, если брать условно, вот условно так, по, си, по схемочке, э, 5% это наше сознание. И 95 это наши. Подсознание, то бишь тело, в нашу голову через 5%, или можно по-другому, всадник и лошадь. Вот если 5% наш, наш мозг, наше сознание, опять же, это условно, чтобы лучше было понимать. Сейчас не буду вам рассказать анатомию десятков лет, где я училась, не буду сейчас вам это все рассказывать, длительно не нужно, это правда. Поэтому простым языком 5% это сознание, 95% это наше подсознание, это тело. И вот когда в телу 95%, через эти 5% накидывается информация, импульс идет туда, страха рептильный мозг посылает, и тело боится делать, или же это другая информация, которая дает вдохновение, радует, с удовольствием открываешь утром, нажимаешь кнопочку Начать эфир. Потому что знаешь ради чего? Смотришь по времени. У тебя через... Сколько тут у нас? Через два часа у нас вебинар. Кстати, ссылочка встал в шапке профиля. И здесь в Фейсбуке тоже будет ссылочка на сегодняшний мастер-класс. Здравствуйте, Саша. Рада вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте. Так вот, от того, какую информацию нам вкидывают, осознанные. Крепкие, ответственные люди. Они думают, а что я буду делать, когда вот сейчас идет нам рассказ про войну. Вот так, начинались, так начиналась война. Я, мне повезло с людьми общаться очень умными, очень грамотными, ответственными. Когда у нас на Донбассе начиналось там вот это вакханалие. Умные люди, думающие. Продумали все, взяли своих детей, взяли свои манатки, успели продать то, что у них там было, бизнесы, свои дома, ну что успели. И просто уехали в то место, где есть возможность для продолжения жизни и продолжения работать, трудиться, ставить цели и достигать их. Это ответственные люди, это лидеры. сегодня тоже будем делать тест, к какому типу лидерства вы относитесь на мастер-классе. 13 часов по Москве, по Киеву. Или же эти люди остались там, они не смогли выехать в силу своего страха, в силу своей безответственности, в силу своей слабости. Но это их выбор быть такими. И они остались, и там гибнут, и они их там разоряют их жилища и так далее. Или сейчас коронавирус мы прекрасно понимаем, фильм «Плотовство», пожалуйста, посмотрите, как с помощью этих сценариев нами, баранами, они так думают, можно управлять, как вызывать э, реакцию страха через рептильный мозг. Это наука, ребятушки мои дорогие. Так вот, мы с вами, как умные люди, думающие люди, должны понимать, что мы выполняем в этом случае цели других людей теми, кто пытаются нами управлять. Да, задумка стоит убрать лишних. Да, задумка стоит лишних людей на планете. Хочу я в это верить или не хочу? Верю я в это или не верю? Но я реальный человек и прекрасно понимаю, что когда у вас в доме много хлама, это загромождает свободное дыхание, правда? Вам хочется, ну, нормальный человек, он убирает в своем доме. да? Или когда у вас Запор, не дай Бог, как врач вам говорю. Вы, естественно, ищете способы, как освободиться от кишечника. Это человек-система. И в нем есть свобода, свобода ощущений в теле, свобода мышления. То же самое, когда у вас в доме есть беспорядок, и вы пробуете, ищете способы, как освободиться от хлама, чтобы он на вас не влиял. То же самое система земля. Сколько людей лишних, которые не хотят развиваться, которые больные, которые инвалиды, они нужны тем, кто хочет на нас зарабатывать? К сожалению, мир перешел в ту стадию, где человек человеку далеко не друг. К сожалению. И научные данные показывают, что те люди, которые видят, что роботизация идет вовсю, стоит, первое, развиваться и искать новые технологии, обучать детей, Идти не только гаджетами играться, а воспринимать мир по-другому, потому что те, кто не будут успевать за новым, роботы заменят. Ребятушки, статья есть на Фейсбуке, почитайте, пожалуйста, и в Инстаграме тоже. Роботы уже наступают на нас, уже искусственный интеллект просто на пятки наступает. Что это значит? Если вы, я, любой человек, сколько бы нам ни было лет, мне только 60, вы знаете, я не стесняюсь сказать свой возраст. Так вот, если мы не включаем неокортекс, если мы не ставим свои цели, если мы живем только в страхе, фокусируемся на болезнях, негативах, мы становимся хламом на этой планете. Жутко говорить, да, у меня мороз похож. И это так устроена система, что лишние, ненужные выбрасывают. Это неприятно слушать, это больно, я знаю. Множество вы читаете классных статей, слушаете удивительных спикеров, лидеров, лидеров мнений, лидеров, которые вы уважаете и цените. Я вам говорю, как медик, как психофизиолог, что неокортекс для того, чтобы вы развивали, ставили свои цели, учитывали, что происходит. Волна вторая скоро будет, да. Сейчас под, этот, под эту тему волны второй, сколько выделено денег на то, чтобы справиться с эпидемией, сколько своровано денег, угу, понимаете, да? Сколько под эту удочку, там сговор, не сговор, это уже кто там во что верит и кому там нужно во чем разбираться, но мы видим реальные вещи. Если под эту первую волну накручивали эту статистику, чтобы больше врачи, оказывается, получали. Я не знаю, насколько это правда, кто есть врачи, напишите, пожалуйста. Хотя вряд ли вы напишете об этом. Когда человек умирает от сердечно-сосудистого заболевания, а ему пишут корову. Потому что, оказывается, есть.. Есть причина, есть выгода записать эту корону, потому что все везде, всем везде выгодно, все везде с гордостью, потому что врачам говорят, платят дорого, больше. Я не знаю, насколько это правда, кто знает, подтвердите, пожалуйста, ваши ваши подтверждения. Люди покупают, да, люди хотят жить лучше, да, люди хотят кушать, люди хотят кормить своих детей, путешествовать, я вот путешествовала, путешествую, и я знаю, что я буду путешествовать. Потому что вторая волна придет для того, чтобы дожать тех, кто слав. Для того, чтобы доворовать то, что еще не доворовали, к сожалению. Это надо принять. Да, нас э, закидывают той информацией, которая одна часть мозга воспринимает, как э, «а что делать, что я могу делать?», а другая часть, у кого она больше развита, как рептильный мозг, страх, она будет, конечно же, бояться. И чем больше человек будет бояться, тем больше он будет болеть. Чем больше он будет распространять информацию негативную, которая распространяется со скоростью света. Понимаете? И чем больше люди будут реагировать на вот так называемую вторую волну, те, которые в страхе будут беднеть, умирать, распространять эту информацию тем же, такие, как они, и они что? Естественным отбором просто уйдут. И их таким образом что? Почистят. От хлама, как в доме хлам чистят, да, убирают. Или как кишечник освобождаем от, э, от переработанного и уже ненужного. Согласитесь, это, это нужно просто понять. Системно мыслить, конечно же, нас никто не учил. Ну, я тоже такая же, как и вы, я тоже раньше этого не умела делать. Сейчас, тем более, я работала в системе, где учили мыслить, где учили видеть систему со стороны и каждого человека, отслеживают, анализируют, чтобы знать, как на него влиять. Да, я работала в этой системе, я сейчас не скрываю, я не стесняюсь это сказать. Так вот, что же нам делать? Итак, первое, чтобы не выполнять цели других людей, не поддаваться на эту панику, мы должны реально задействовать неокортекс. В этот период, так называемого, коронакризиса усиленно заниматься этим новокортексом, усиленно развивать, прокачивать свое мышление, учиться, э, видеть по-другому, потому что просто сидеть и ждать не получится, вы это видите прекрасно, сколько позакрывалось магазинов, компаний, а сколько еще позакрывается, сколько людей останутся на улице, сколько людей останутся без работы, Пере... что нужно делать? Думать, учиться и активно переходить в интернет, Пока нам его не забрали, но никто не знает. У нас в любую минуту могут и интернет забрать. Хотя вряд ли те, кто его создали, они заинтересованы в увеличении прибыли, поэтому вряд ли они его отключат. Ну, кто его знает? Все может быть. И тем не менее, когда вы трезвомыслящие люди, у вас есть дети, или вы сами еще не старые совсем, а даже если вы уже в возрасте таком, как я, например, да? то это значит, что неокортекс, в котором есть ваше развитие, неокортекс, в котором есть ваши цели, ваши желания, когда у вас есть конкретная ваша цель, тогда вы будете использовать возможности, которые сейчас дает тот же коронавирус, и подниматься, как это делают другие люди. Ведь многие люди ожидают этот, эти кризисы, потому что по статистике 7-10 лет происходит очередной кризис. Это уже как по системе Гауса, вы знаете. Поэтому люди, которые знают, что происходит в кризис, они богатеют. Они выжидают, когда рептильный мозг у большинства сработает таким образом, что они или умрут, или обеднеют, или будут продолжать выполнять цели других людей. Естественно, когда они будут умирать, они будут выполнять цели других людей. Те, кто задумал эту всю штуку. Если они будут бояться, они будут выживать, то они будут рабами, они будут трудиться на тех, кто задумал это и цель такую поставил. Я знаю, что я говорю вам жуткие вещи, но я уже как черепаха тратила, знаю, что происходит в мире, знаю и прочувствовала на своей шкуре, и как человек, и, и как врач, и как психодиагност, и как человек, который работает из психотерапии, и с, помогая людям, и цели их поставить и достигнуть в разных сферах, и в здоровье, и в отношениях, и в бизнесах. Поэтому я имею право вам это сказать. Поэтому что нужно делать? Поставить свои цели, прописать множество грамотных и правильных желаний, чтобы неокортекс запускать, чтобы неокортекс, неокортекс работал на вас, чтобы не включался рептильный мозг, чтобы вы не были как бараны, я, вы, любой из нас, пользовались возможностью, конечно же, приходили на развивающиеся тренинги, которые мозги немножко чистят, которые помогают услышать себя, у вас, то есть, да, каждого из вас. И вот сегодня я провожу такой бесплатный мастер-класс, обещаю, что у многих откроются серьезные инсайты, потому что люди хотят, они не знают, чего они хотят. Например, хотят, хочу быть богаче или не хочу быть бедным. Для вашего 95, для вашего подсознания, это ни о чем. Это ни о чем. Ваше подсознание ищет, а где у вас там есть в этом, в вашем арсенале что-то подтверждающее, когда, как сказал всадник, да, мы с вами говорили, что условно всадник это э, сознание, а лошадь это бессознательное. И когда всадник говорит, я хочу быть. Э, не хочу быть бедным, Ваша бессознательная, ваша лошадь, да, вот там ищет опыт, 95% там же информации. А там он не находит. Он находит только то, где была бедность, где было, где было трудно вам или вашим родственникам, потому что это по ДНК передается. Да-да-да. А бессознательное это и есть тело. Поэтому, когда вы говорите, сколько вы хотите. Вы уже запускаете ретикулярную информацию, фокус внимания, сколько вы хотите. Потому что левое полушарие отвечает за конкретику, за логику. А мы что обычно? Я хочу жить лучше. Я хочу, недавно общалась, тут консультировала людей. Я хочу, чтобы люди не болели. Я хочу, чтобы в мире не было войн. И что это за детские мысли? Осознание ищет, Подсознание ищет войны, болезни. Потому что формулировать нужно в позитивном ключе. Если я не хочу, чтобы были войны, да, то чем активнее вы об этом, вот, усерднее, вот, эмоционально говорите, вы уже помогаете войнам случиться. Потому что сегодня, я сегодня покажу вам, как работает наше сознание на уровне... Э -э связи с галактиками, как наши нейронные сети, работают со всеми вот этими людьми, событиями. Это нужно знать. Но, кстати говоря, многие знают, но не все используют, потому что не знают, как использовать. Сегодня я вам покажу, как это делать. Когда вы хотите, и у вас нет конкретики, вы плывете по течению. Когда вы живете сегодняшним днем, заработали, прогуляли, проели, вы тоже живете одним днем. Вы... Не отдаете себе отчета, что вас ожидает там, через год, через пять, через десять, когда у вас нет накоплений, когда у вас нет никакого, э, я уже не говорю про капитал, хотя бы подушка, финансовая подушка безопасности. Когда вы перекидываете информацию негативную из одного источника в другую, вы множите вот этот. Э, эту негативную информацию и выполняете цели тех, кто задумал уничтожить вас, меня. Так вот, те, кто не уничтожатся, они умрут, выживут, но будут продолжать трудиться ради детей, ради себя, чтобы выжить, они останутся, они будут рабами. Маленькие компании уже сейчас закрываются. Для чего? Это придумано, задумано. Чтобы крупные компании их поглотили. А чего сладенькая компания? Мышления не хватило у бизнесмена сработать так, чтобы у него было все по, круг, по, по, по крупняку. И сейчас его кредиты в банках, и сейчас э, его лавки, магазины, какие-то точки э, уже подвисают. Да, он загнется. Правда. И его, если там толковый бизнес, его заберут бизнес. И он вынужден будет идти э, арендовать свое какое-то место в том же Эльдорадо или в эпицентре. Больших этих, э, помните, да, в кризис. Крупные работали, а, работали, а мелкие закрывали. Помните, да? Почему так? Не задумывались? Простые вещи. А государственные структуры получают деньги на то, чтобы справиться с... Болезнями с, направить на выздоровление, они а все деньги воровались. Это все туда же. Но опять же, смотрите, мы если включаем вот эту вот негативную информацию, мы злимся на это, мы опять же уже подключаемся к так называемой эгрегору негативности, и мы уже выполняем цели тех, кто это задумал. Представляете? Поэтому что нужно делать? Иметь свою цель. Свои желания, свою цель. Использовать свой мозг, свою часть неокортекса – мозга на то, чтобы вы получали от жизни то, что вы хотите. И сегодня, друзья мои, как бы вы ни хотели, нужно осваивать интернет. Кто еще не зашел в интернет, не освоился, не не перестроился? Кто-то может быть устал от бизнеса, есть другие варианты в том же сетевом бизнесе. Любой бизнес, который, который сегодня может Получать суперские варианты в интернете – это один из сетевых бизнесов. Но там надо разбираться, что за компания, что за продукт, насколько он востребован. Там надо тоже включать мозги, потому что через сетевые компании, ну, не сетевые, ну способ, как бы там, партнерские программы, там, где нужны комьюнити, там, где нужны команды, там, где нужна движение. Вот там люди все растут, тоже нужно искать, чтобы не попасть на пирамиду, на фейк и так далее, есть такие компании но тоже нужно включать мозги, нужно развивать свой неокортекс, а не просто говорить да все это лохотрон да ничего я не буду делать, да пережду я да не переждете снесет волна, деньги закончатся, негативная информация у вас заест дети ваши будут на вас смотреть и манкиду, репит. как детей обучать собственным примером, мамы, бабушки дедушки, папы только своим примером. Если вы детям накупили этих гаджетов, чтобы они там просто игрались, ну вы выращиваете э, выученную беспомощность. Вырастет э, красивый ребенок, э, но он будет беспомощен. В этом мире он не адаптируется, потому что идет мощная раскрутка, идет мощное развитие, идет мощное движение вперед. И если мы не успеваем... Завершаю свой эфир, как вначале начала говорить. Если мы не успеваем за новшествами, то да. просто будет стерилизация. И сегодня закидывается информация. Стерилизация э, социальных, социально э, слабых слоев населения. Да, через какие-то программы. Уже впрыск идет. Даже в Украине я читала. И в других странах, в странах третьего мира. Почему? Да не нужны эти слабые люди, понимаете? Планета... Как система, я говорила человек система, система дом, система э, семья, система город, система планета, и это все система. Если в доме грязно, мусора полно, вы приступаете через него, падаете, как на мозги это влияет? Плохо, да? Вас настроение падает. Когда вы убрали, почистили, о, -о, -о, о, кстати говорят женщина, когда убирает свое пространство, убирает доме, она чистит душу. Знаете об этом, да? Слышали? Тот же самый. В пространство всей Вселенной. Хотите в это и верить или не хотите, это системное мышление. Поэтому вас, меня будут уничтожать, если вы не развиваетесь, не ищете новые технологии, нас уже искусственно загнали в интернет. Пора зайти в интернет, друзья мои, открыть свое дело. Или зайти в какую-то толковую в сетевую компанию. Еще раз повторяю, толковую сетевую компанию. Кому интересно, есть шапки профиля. 30-минутная консультация, могу дать вам анализ и помогу вам расстроить свой бизнес, направление и так далее. Обучайтесь новым, обучайтесь новой профессии, обучайте детей, не просто играйте с ними. В виде игры можно научить ребенка осознавать за свои поступки. В виде правильных вопросов научить ребенка, чтобы он думал о завтрашнем дне, о том, что он сейчас делает, что из этого получит. Это коучинговые вопросы. Чуть позже у нас будет интенсив для коуча, консультантов, НЛМ-предпринимателей, для родителей, для тех людей, которые для, для управленцев бизнесов, как эм, общаться со своими коллегами, партнерами, подчиненными, эм, клиентами, чтобы не впаривать, а люди сами принимали решения. То есть вопросы на осознанные ответы. Вывод. Если у вас нет своих целей, вы выполняете цели других. Если вы боитесь, вы включаете рептильный мозг. Если вы хотите кризис пережить как грамотный, думающий, адекватный человек, включайте, постоянно включайте неокортекс. Обучайтесь, простраивайте свои мысли, пропускайте свою осознанность, свое тело, свой ум, потому что все в этом мире не просто так. Сегодня очень быстро все развивается, сегодня скорость просто неимоверная, и вы это сами видите, да, какая скорость, как быстро мир идет, как мир, я это знаю, мне 60 лет, и я знаю, как это было 20 лет назад, и я знаю, как сейчас все быстро меняется, то есть я уже прожила достаточное количество времени на этой земле, чтобы делать такие выводы, и вы и сами за меня, за меня заметили, как быстро проходит день, как быстро проходит неделя, месяцы. Я вот сейчас в Египте уже 8 месяцев. Как 8? Боже, ну, думаю, там 2-3 месяца. Нет, 8 уже. И в апреле собиралась домой. А тут вот корона меня застала, и я решила здесь остаться. И мой бизнес в интернете помогает мне жить, где я хочу. Да, путешествовать и проводить свои вебинары, консультации. И вы тоже так же можете. Поэтому, чего хочу я, чтобы выполнять свои хотелки? Какая моя цель? Для чего мне это? Сегодня мы будем все этот алгоритм разбирать. С помощью вашего ума, вашего неокортекса, вашей степулярной информации мы сегодня будем формулировать ваши запросы, ваши цели, ваши хотелки, ваши желания. Чтобы вы не выполняли как бараны, я, вы, все мы, чтобы не выполняли как бараны цели пастухов, которые куда нас ведут. Я знаю, что некоторые мои публикации блокируются, я это понимаю, поэтому я провожу такие эфиры аккуратно. Потому что я работала в системе, которая, которая знаю, как отслеживают по ключевым словам. По... Я не призываю против власти, я не призываю против системы. Я призываю быть той личностью, тем человеком, который гордится собой, получает то, что хочет в жизни, при этом дает пользу другим людям. Неокортекс – часть мозга или вектильный мозг. Вы выбираете что? Ссылочка на мастер-класс сегодня на 13 часов будет в шапке профиля в Инстаграм, под этим видео, в Фейсбук и Ютуб. Пока-пока. Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч тренер личностного развития.